Эссек, экспресс, супер, современный, эффективный курс, English. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатьюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатьюкс. Дорогие друзья, нам необходимо сказать следующую фразу, краткую на английском. Шаг за шагом или на каждом шагу.